Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок Тиви. В этом ролике мы будем призывать сиреноголового, которого мне подсказал подписчик в комментариях. Спасибо ему огромное. Он сказал то, что надо в 2 часа ночи выполнить такие-то такие-то задания, и тогда сиреноголовый придет в теплицу. Я не знаю, он замерз что ли погреться, потому что у нас тут холодно, ветер дует, тут облака. Тут, конечно же, холодно, и поэтому надо в теплицу в теплице всегда тепло в теплице всегда хорошо но для начала нам нужно стать белого цвета это обязательно и теперь нам надо сделать задание на балконе раскромсать астероды и в управлении организуйте маршрут и теперь все остальные задания нам надо выключить потому что когда мы выполним финальное задание в управлении мы должны выиграть и только тогда монстр появится и поэтому обязательно вырубаемся задания. Да, это достаточно долго, мучительно, страдательно, но все равно надо так делать, чтобы появился монстр у нас в теплице. Получается, осталось чуть-чуть, или я дурак. А, да, я дурак, мы все выполнили. Для того, чтобы вызвать монстра, нам даже не надо становиться импостером. Тут все супер элементарно. Идем сайт астероиды. Я когда только скачал эту игру и начал в нее играть, я просто ненавидел это задание. Потому что она достаточно нудная, но однако, оно показывает то, что ты мирный, но только не на миражке ее, потому что здесь можно просто постоять и все будут э, тебе не доверять то, что ты выполнила это задание. Это было достаточно быстро, но когда я только начал играть, это было достаточно долго, мучительно, страдально. Так, ну и теперь нам остается идти только в управление для того, чтобы завершить там задание для того, чтобы призвать все-таки этого сиреноголового, который безумно страшный, безумно, короче, безумный, безумно можно быть первым. Так, теперь подходим и организуем маршрут, потому что мы стали гидами, а гиды они не только организуют маршрут, в общем, ладно. Задание выполнены, и команда победила. Шутка, это же тренировочная игра. Подкинем еще. Спасибо за то, что вы подкинете еще. Я думал то, что я все выполнил, и теперь мы сможем нормально жить. Но однако разработчики нам еще подкинули проблем. Спасибо им огромное! Потому что я каменщик, я работаю три дня, а они мне подкидывают задания. В общем, для того чтобы не сполерить, потому что здесь появится сиреноголовый. Мы подойдем сначала влево и там немножко поговорим. Так, отходим, я замажу там, что было. В общем, э, пишите в комментарии, получилось ли его призвать. Сразу говорю то, что все получилось супер круто. И поэтому. Давайте подойдем вправо. Чуть не сказал влево. Я уже начал путаться, потому что это супер круто. Блин! Так страшно туда идти, но я думаю то, что вы уже все видели. Так. Так, давайте. И вот он, вот он, Сирена Головы. Вы по просто посмотрите, насколько он огромный Вы посмотрите на его ненакаченные руки Он вообще как будто деревянный Но вы посмотрите, насколько его скрутил беднягу И главное то, что вы смотрите, мы отходим, а он все равно здесь стоит Он такой упертый, такой посмотреть Правда, дядя, ты там слишком высокий О, у него белые зубы, он походу чистит зубы вот такой мужичок к нам пришел. Вот такой прикольный способ. Но только один минус. Надо призвать вов чертовых 2 часа ночи. И то сразу говорю то, что он не часто приходит. Но, кстати, нам повезло. Нам повезло, потому что еще и родителей дома нету. Они в гостях, и поэтому я смог нормально записать этот ролик, потому что бы я переехал в Дедом Хаос, если бы я записывал этот ролик, когда дома были бы родители. В общем, а с вами был Чайок ТВ, спасибо всем за просмотр, с вами был Чайок ТВ, повторюсь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мне приятно и вам полезно. Всем пока-пока.